Добрый день, дорогие друзья! Меня часто спрашивают, чем является сон с точки зрения психологии, что нужно для того, чтобы сон стал полноценным. А ведь и вправду, сколько нужно спать человеку в сутки? Ответ на этот вопрос казалось бы очевиден. Обычно мы спим около 8 часов. Иными словами, треть нашей жизни проходит с закрытыми глазами. Тем не менее, единства среди специалистов не наблюдается. Одни считают восьмичасовой сон достаточным, другие настаивают на 4 5 пятичасовом отдыхе, а третьи абсолютно уверены, что в этом вопросе все индивидуально. Так сколько же нужно спать сутки? Существует так называемое правило «трех восьмерок» – 8 часов для работы, 8 для отдыха и 8 для сна. И действительно, организм большинства людей настроен именно на такой режим. Однако бывают и исключения. Например, Император Наполеон Бонапарт спал 5 часов в сутки. Физику Альберту Эйнштейну требовался 12-часовой сон, а художник Леонардо да Винчи предпочитал 15-минутный отдых через каждые 4 часа, то есть не более полутора часов в сутки. Не секрет, что наша жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы, а время, отводимое нами на сон, далеко не всегда постоянно чем же чреваты подобные эксперименты над собой в виде хронических недосыпов или, наоборот, слишком длительного каждодневного сна? Установлено, что недостаток сна способствует заметному снижению защитных сил организма, при этом нарушается работа нервной системы, что в свою очередь приводит к раздражительности, рассеянности, ухудшению реакции, памяти и внимания, психологическому дискомфорту, появлению бессонницы и возникновению депрессивного состояния. Но и переизбыток сна столь же неблагоприятен для человека. Не так давно ученые поставили под сомнение справедливость правила трех восьмерок, указав на то, что сон, занимающий более 7 часов в сутки, заметно сокращает нашу жизнь. Думается, что с последним утверждением можно поспорить, хотя час в сутки мы у себя точно крадем в таком случае. У недосыпа и или пересыпа есть э, одна общая черта, оба чреваты возникновением суицидальных наклонностей. Замечено, что большинство из тех, кто свел счеты с жизнью, имели проблемы со сном. И все же многие исследователи соглашаются с тем, что длительность сна – понятие строго индивидуальное, всецело подчиняющееся нашим биологическим часам. Если человек чувствует себя бодро, придаваясь сну всего 5 часов в сутки или, напротив, нежесть постели по 11-12 часов, значит, ваш организм требует именно такой его продолжительности. Кроме того, сон может быть не только ночным, но и дневным. Последний не только восстанавливает силы в середине дня, но и за относительно короткий промежуток времени восполняет время, которое вы не доспали ночью. Регулярный э, дневной сон заметно повышает работоспособность. Получается, что абсолютно правы жители Испании, устраивающие себе ежедневную сиесту. Полуденный сон, кстати, был характерен и для жителей Древней Руси. Пресловутое деление спящих на сов и живоронков также указывает на то, что им нужно ложиться отдыхать в разное время суток, чтобы хорошо выспаться и иметь хороший жизненный тонус. Кстати, психологические исследования показывают, что во сне мы не испытываем ни чувства усталости, ни напряженной сверхактивности, и эти свойства сна находят свое применение в психотерапии. Что нужно для здорового сна и последующего позитивного настроения в течение дня? Во-первых, старайтесь ложиться спать и просыпаться в определенное время, независимо от дня недели. Во-вторых, ложитесь спать, почувствовав сонливость, поскольку в это время организм готов к полноценному отдыху. В-третьих, перед сном важно успокоиться и расслабиться, завершив за час-два до предполагаемого ухода ко сну активную деятельность и анализ прожитого дня, а также планирование дня предстоящего. В-четвертых, не превращайте свою кровать в рабочий кабинет, не работайте в постели с документами или ноутбуком, исключите чтение специальной литературы. Ваша кровать должна стать исключительно местом для отдыха. К тому же, она должна быть удобной и не мешать комфортному сну. В-пятых, откажитесь от употребления алкоголя на ночь и не переедайте перед сном. В Шестых. Стремитесь к тому, чтобы график вашей основной работы не был скользящим, ведь работа в режиме в день, в ночь, отсыпной, выходной – враг здорового сна. И в седьмых, в случае проблем с засыпанием займитесь аутотренингом или обратитесь к специалистам. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки и задавайте новые вопросы, на которые я дам ответ в ближайших роликах. Всего вам! доброго.